Uh, иногда можно услышать фразы uh, «я чего-то не могу». Uh, собственно, можно услышать фразы «я это могу» и так далее. Uh, «Могу» — это неплохо, поэтому мы как-нибудь другой раз, возможно, что-то поговорим. А вот по поводу «не могу» uh, — когда я не могу взлететь на небоскреб, возможно, это действительно так, и это я действительно не могу. Я не могу хлопнуть в ладоши, чтобы все люди были счастливы. Вот Наша не могу, это лежит примерно здесь. В интернете можно найти рассказ какого-то человека, честно не помню ни имен, ни фамилии, но смысл следующий. В 90-е годы дабы не умереть от голода он пошел работать руками. Какая-то рабочая специальность, какие-то ремонты. И они ремонтировали банк, проходит управляющий этого банка и говорит, ну, доброе утро. А тот буркнул, ну, конечно, у тебя доброе утро в 12 часов дня, мы тут вкалываем с утра, и какое у нас тут доброе утро. А вместо того, чтобы пробежать мимо, управляющий банк обратил на него внимание и говорит простую фразу, а кто тебе мешает быть таким, как я? Он говорит, «О, конечно! Это же вы, а это же я! Я так не могу!» И тогда он задал шикарный вопрос и говорит, «А кто тебе это сказал? Как ты понял, что ты этого не можешь?» И тогда этот человек, вместо того, чтобы обижаться, он услышал этот вопрос и задал его самому себе. И он говорит такую фразу я понял, что кроме меня самого мне никто не говорил, что я не могу. И очень часто мы «не могу» говорим сами себе. И неважно, слышали мы это от окружающих или не слышали. Сколько раз было, когда нам окружающие говорят, у тебя не получится, ты не можешь, а мы это делаем. Сколько раз было, когда мы от окружающих слышим, ты можешь, а мы этого не делаем. В истории есть очень простой пример. Когда наш олимпийский чемпион Бубка прыгал на большую высоту в шестом, до него никто не прыгал 6 метров, если я сейчас не ошибаюсь в цифрах. Так вот, что удивительно. Считалось, что это невозможно. Как только он это сделал, сейчас спортсмены прыгают и выше. Есть такая вещь, что если что-то сделал один человек, то это смогут сделать и другие. Понятно, что для этого нужно время, усилия и так далее. Но если кто-то заработал миллион, это могут и другие. Если кто-то вышел замуж, это могут и другие. Если кто-то родил ребенка, это могут и другие. И когда есть... Медицинские показания к каким-то э, наличию проблем, когда есть какие-то объективные условия, как э, спрыгнуть на небоскреб и желательно без подготовки сразу по щелчку пальцев. Да? Это один разговор. А, а когда есть желание, у Коэля есть прекрасная фраза, когда... Ты чего-то хочешь, Вселенная в лепешку разобьется, чтобы тебе это дать. Но иногда где-то здесь люди себе говорят: я не могу. У меня есть поговорка, я ее где-то услышала, но мне ее очень нравится. Я ее вспоминаю часто, когда делаю что-то такое, о чем другие считают, что это невозможно. Так вот. В этой жизни все возможно, на невозможное нужно просто чуть больше времени. В психологии есть такой термин, как выученная беспомощность. Иногда таких людей, которые даже не стараются ничего делать, называют жертвами, если дело касается отношений. Однако, если человек жертва, то у него подобного рода отношения и на работе, и в родительской семье, и в собственной семье, и с друзьями, и так далее, и подобное. Из этого состояния, из этой выученной беспомощности, Крайне сложно выйти самостоятельно. Действительно, проще сделать это со специалистом, однако выученная беспомощность – это не диагноз, это реальное состояние. И сколько угодно можно вас тянуть из этого состояния, но снова, если здесь вы не захотите, никто этого не сделает. При всем желании. Где-то здесь есть очень хорошая притча про лягушку, которая попала в клею. Вот примерно так же и происходит. Конечно, если люди, некоторые слушают меня, они могут сказать, «О, я себе никогда не говорил, я не могу, я все сделал в этом направлении». Если вы все сделали в этом направлении, вы получили результат. И если вас результат не устраивает, сделайте еще что-нибудь». Если бы люди учились ходить, пока им это не надоест, если бы люди учились говорить, пока им это не надоест, я думаю, большая часть людей не говорила бы и не ходила, потому что это больно, это не очень приятно, и это очень быстро надоедает. Получайте свой результат и получайте свою счастливую жизнь. Разрешайте себе... Вспоминайте главное слово, которое я говорю многим. Можно. Если ты чего-то хочешь, вселенная в лепешку разобьется, чтобы тебе это дать. По вере вашей да дано вам будет. Позвольте себе чего-то хотеть. Я хочу. А дальше продолжите сами.